Всем привет, с вами Александр. В Калининграде можно снять вот такое вот интересное жилье, у реки. Это Эллинги. 15 минут до Рыбной деревни. Ну, 15 если медленным шагом, 20. Я привезу сюда туристов. Сейчас я вам покажу быстренько. А мы были в Куликово. Были в Тут, что там кухня. Санузел. Там есть банька. Но за баньку нужно будет доплачивать отдельно. Быстренько пробегусь. Это второй этаж. Молокон. Видно реку. Третий этаж. Все это стоит 5000 рублей. В августе 2022 года. Наверное, когда не сезон, но, скорее всего, дешевле. На третьем этаже есть самый санузел не нужно бегать на первой но ну, мне в принципе нравится ссылка на контакты в описании 5000 рублей баня будет дополнительно полторы тысячи рублей там ее будут топить из другого помещения соседнего, там с гаража то есть вы будете только париться а баня на дровах и три часа будут поддерживать температуру в бане березовые диванчики там, то есть, ну, видимо баня неплохая. Так что, в принципе, вариант, ну, я считаю, что достойный. Телефон хозяйки в описании. Звоните, бронируйте, если вам интересно это место. Всем пока, с вами был Александр.